И пусть придут холода, а мы перезимоем Каждому хорошо известно, что зимнее настроение приходит далеко не всегда. И даже праздничная суета может показаться фальшивой. Просто потому, что не радует и не создает атмосферу чего-то светлого и сказочного. Причина этого явления весьма очевидна. Все просто. В странах, где климат отличается резкими климатическими скачками, в зимний период наступает обострение сезона депрессии. Что, соответственно, сказывается на мировосприятии и отношении к себе. Ну Как это не парадоксально... Есть такая установка, что ну, вот мы работаем, трудимся, учимся и нам нужно отдыхать. Но специалисты обычно говорят, что наиболее эффективный отдых – это не смена деятельности и бездеятельности, а смена видов деятельности. И поэтому, когда мы знаем, что вот будут праздники, будут выходные, желательно заранее планировать на это время тоже какой-то активный образ жизни. Это кажется невероятным, но первой причиной депрессии, особенно сезонной, – очень. Очень часто является не то, что у вас все плохо, а всего лишь перестройка природы и смена биологических природных циклов. Синдром хронической усталости также может подливать масло в огонь. Вот, синдром хронической усталости – первый первые признаки, это когда не удается как следует отдохнуть. Вот, и не удается как следует расслабиться. Вот, как это не парадоксально, вот, вроде бы мы все мечтаем. Зачастую там и отдохнуть, и расслабиться, но, к сожалению, мы зачастую не уже, ну, разучились это делать. Вот, боимся как-то какие-то вопросы отпустить, боимся какие-то задачи отложить на время, да. А еще главной причиной вашей зимней депрессии может быть и вы сам. Сейсмочувствительные люди особенно часто подвержены приступам депрессии. Стоит солнцу спрятаться за тучи, так сразу весь день обречен быть серым и безрадостным. И теперь, когда в нашей части земного шара преобладают серый, белый и черные цвета, самое время вспомнить о лекарствах от зимней депрессии. Первым и самым важным правилом предупреждения лечения депрессии, по мнению большинства психологов, является здоровый и полноценный сон. Сон, да, сон может быть лекарством или, так бы сказать, ресурсом, если это можно более психологично сказать, что, но не для всех. То есть для кого-то действительно сон – это очень важный ресурс, и стоит не пренебрегать им, вот, высыпаться, вот. но для кого-то ресурсом может быть что-то другое. То есть вот я бы здесь говорил о том, что важно человеку найти вот свои какие-то ресурсные состояния, ресурсные ситуации, которые бы давали ему прибавку энергии. Также, чтобы восстановить работоспособность в зимний период, необходимо добавить ярких красок в свой гардероб, постараться побольше общаться с позитивными людьми и максимально витаминизировать свое питание. Заряд положительных эмоций очень важен в такой непростой погодный период. Способов для восполнения ресурсов энергии существует немало. И чем больше источников счастья вам удастся найти, тем веселее и легче вы перезимуете. Аделя Шамилова, Ленар Товлетьяров, Универ Ньюс.